Всем привет, друзья! А сегодняшнее видео для счастливых обладателей мультимедийных систем TIS. Скорее всего, многие из вас задумывались о том, как же сменить виджет музыкального плеера на главном экране на любой другой, на альтернативный, так как музыкальный плеер штатный, который установлен в мультимедию TIS, не устраивает многих людей. Все недостатки tis музыкального плеера я перечислять не буду, все вы их прекрасно знаете. Да и также многие из вас, скорее всего, не используют уже флешки для прослушивания музыки, а пользуются онлайн-плеерами, слушают музыку через интернет. Так вот, как раз для вас, друзья, это видео. У меня мультимедиа TIA cc 2 прошитая на CC3. И как вы можете видеть, что у меня уже музыкальный плеер заменен на альтернативный. И давайте, друзья, я сейчас переключусь на экран мультимедиа и подробно вам покажу, как поменять виджет TI ского плеера на альтернативный на тот, который вы используете. Итак, первое, что нам нужно сделать, это установить приложение с Play Market. Оно называется виджет апдейта для TIS. Я его уже установил. Выглядит оно вот так: вот виджет апдейта Данное приложение подходит для всех мультимедий TIs включая и плюс версии, и не плюс версии, и э, CC2L, но есть одно но, оно не подходит для T-Pro версии 2. Итак, после того, как приложение установлено, мы его открываем и видим следующие настройки. Отображать название трека. Следующая настройка – это отображать обложку. При ее активации в виджете музыкального плеера у вас будет отображаться обложка альбома того исполнителя, которого вы слушаете. Также следующая настройка «Включить затемнение». Эта функция активна только для CC3, в моем случае прошивка CC3, но я эту функцию не использую. Далее, следующая настройка «Тихий запуск». «Тихий запуск» предназначен для того, чтобы настраивать приложение из строки уведомлений. Следующая настройка «Показывать уведомления при запуске». То есть, когда у вас запускается приложение, также появляется строка уведомления о том, что приложение запущено и работает, и вы можете также перейти в его настройки. Далее, следующее приложение, которое нам нужно будет установить, оно называется Music Proxy. Его устанавливать необходимо с... Форума о ссылку я на него также оставлю в описании после того как вы установите приложение music proxy вы можете перейти в его настройки эти настройки у вас также будут доступны и без установки но каких-то функций у вас не будет настройки приложения music proxy находится на второй вкладке переходим и здесь у нас в левой части также настройки «Автовоспроизведение», «Запускать плеер после сна», «Запускать плеер после перезагрузки». У меня эти настройки активированы. «Инвертировать кнопки виджета» я не вижу смысла включать. И «Поддержка нескольких плееров» это, скорее всего, для того, кто пользуется несколькими плеерами. В моем случае я использую музыкальный плеер «Яндекс.Музыка». Вы можете установить то, которое вам нравится. Это может быть Spotify, AIMP, Яндекс Музыка, любой другой, который вы скачаете с PlayMarket, тот, который вам больше всех нравится. Как его установить? В правой части вы видите значок Яндекс Музыки. При нажатии на этот значок у нас выходит окно с выбором приложения, которое будет использоваться по умолчанию. Естественно, я выбираю Яндекс Музыка. И также, друзья, есть третья вкладка. Называется поддержка. Если у вас возникнут какие-то проблемы с приложением, что-то у вас не получается настроить, не бегите первым делом в Play Market, не ставьте одну звезду разработчику, ведь он старался для вас. И если все-таки какие-то проблемы у вас возникнут, пожалуйста, обратитесь в поддержку. Здесь есть четыре способа, как связаться с разработчиком. Это FOPDA, электронная почта, XDA и также Telegram. Вы можете использовать любой удобный для вас способ. Итак, после того, как вы все настроили, вы можете перейти на главный экран. Как вы видите, что у меня здесь уже отображается плеер Яндекс Музыки И также отображается обложка. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Я включаю музыку. Также, если я буду переключать треки, то меняется обложка альбома, так как это другой исполнитель. Так как в качестве основного плеера у меня установлен Яндекс Музыка, то, соответственно, при нажатии на виджет я перехожу в полноценный музыкальный плеер Яндекс Музыки. И если у вас активировано голосовое управление, то если произнести команду ⁇ Включить музыку ⁇ то у вас открывается, соответственно,.. Яндекс Музыка, либо тот плеер, который установлен. Вот, пожалуйста, у меня открылся. Это что касается старого лаунчера CC3. Давайте перейдем на обновленный лаунчер, который появился в обновленных прошивках. И посмотрим, как виджет музыкального плеера отображается на нем. Переходим в тема, выбираем самый нижний. Автоматически. Итак, мы видим, у нас отображается... Немного обновленный рабочий стол, основной экран и музыкальный плеер. Он здесь намного больше, намного удобнее, но обложка при этом меньше. Согласитесь, друзья, мультимедиа TIS становится намного удобнее пользоваться, если на главном экране установлен виджет музыкального плеера, того, которым вы пользуетесь. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте его оценивать лайком, дизлайком, а также оставлять свои комментарии. Ну и не забывайте подписаться на канал, ведь впереди еще много интересных и полезных видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.